Всем привет дорогие друзья, с вами Блокченнел и сегодня будем продолжать проходить ZEV симулятор В прошлой серии мы угоняли машину, выполняли заказы, получали деньги, чтобы покупать все вот эти новые инструменты Без них, без денег невозможно Пос Обязательно посмотрите прошлую серию, она очень интересная была Сейчас нам получается надо будет прокачаться до второго уровня, навыков электроников, чтобы там продолжать ограблять по крупному, и мне еще подсказали, что нам надо почаще прокачивать свой рюкзак, иначе у меня ничего не вместится, и я не смогу вообще ничего ограбить. Все, прокачались. 20 уровень, кстати, надо был. Я еще не, не записи прокачивался до, до 20 уровня, потому что без этого не получилось. Это что такое? А, это типа камеру, как взломать? Вот это да. Режьте только те провода, которые соединены с аккумулятором. Если вы выберете не тот провод, полиция будет автоматически оповещена о взломе. А, так тут все серьезно получается. А, так а какие провода? С аккумулятором. А это получается вот это аккумулятор. Я вот этот и режу. Это вроде аккумулятор. Это не аккумулятор, так ты лучше не резать его. Вот это сюда идет. Сюда. Не, ну в принципе, если научиться, то будет все легко. все О! Вам! Нам нужно, чтобы ты установил камеру. Иди в 206 и установи ее в гостиной. Вопросов не задавай микрокамеру туда 206 мы не грабили там ничего нет подожди винни ты чё что ты послал у нас не без ничего давай хотя бы давай хотя бы мне как что-то расскажи что там происходит в 206 я ничего не шарит а на... не, не на... бы чем мне насрать я в безопасности а типа там нельзя сам узнавай Падлы. Ну ладно, допустим вот это я куплю. Детектор стекло. О, чего? А как не туда проникать-то? Мне стоит нахождение. Да я сам ее найду. Пошел жопу. 450 баксов за то, что добычу мне надо? Ну че, дебилы что ли? Нет, она стоит дешевле. Чего? 500 баксов плати, а там скажут ее нету. Ну и зачем она мне надо? Ну, Какие-то странные, конечно не ну возможно она есть Но я не хочу платить деньги за это я сам на я буду сам находить зачем мне эти переплаты серьезно я сам возьму и, и, и все и найду это же не интересно но серьезно все тебе купи все тебе расскажут и как и грабить не хочется на самом деле Ну как-то скучно становится играть не ну них на хрен нихрена себе у них тут защита блин 99 левела как не грабить ты ты какой 5 долларов? все нормально. Чего? <с> нормально, да? Ну а она уедет потом после этого? А, нет? Я машину сломал, но ну, я молодец. Ч я наделал? Эвакуаторы вызывайте, пожалуйста, у меня машина сломалась. Камеру поставить? Так а я не буду 24 часа ждать. Хотя мне получится, мне придется. Ай, ладно, хрен ты вы. Короче, нам надо купить КПК хакера, а то, блин, там никак не попасть, кроме без КПК хакера. Все-таки Винни был прав, надо его покупать. Не зря мы проходили вот эту проверку. 14 тысяч есть, 13 тоже. Еще осталось. Мне вот интересно, как мы на компьютере вот сейчас покупаем это все без компьютера? Компьютера нет, мониторе получается, просто на мониторе все смотрим. А мони... а нет компьютера, нет? Разрабы не доделали немножко. Надеюсь, симуляторе воров втором будет там, ну я не знаю, он есть, вроде бы уже вышел. Просто я в него не играл, я просто привык, что то симулятор один только есть. А оказывается, и второй вышел. Наверное, там немножко доделали, компьютер добавили, а то как-то будет странно выглядеть. Мы играем на мониторе просто и все. Очень странно, на самом деле. Ну реально, там не такой здоровый монитор, что я понимаю, раньше были такие здоровые мониторы, им там э, тоже Apple, от Apple, я помню. Ну так там понятно, там он здоровый, он весит как, э, мне, как э, компьютер весь. Килограмм 20, конечно, он переносной, я помню, еще был. Так, все, паркуем нормально, они вот никак раньше в прошлый раз припарковались, бляха, от Бога. А сейчас надо нормально, как нормальные люди паркуются. А то я не хочу машину там оставлять. А эвакуатор не приедет. Кому нахрен? Ворд сдался. Они только могут его... А вот так вот. Они только могут его в тюрьму посадить. А тоже помогать нет, конечно. Кто будет тебе помогать? Суровая жизнь, вора это никто тебе помогать? Да попади ты, ну, дебил. Да что за говно? Раньше попадал, сейчас уже не могу попасть. Все, уже улучшается все. О, так мы будем два часа адзу их. Сейчас уже копы приедут, я чувствую. Пока мы будем их взламывать. Ч ⁇ вс ⁇ Ну окей. А, я же не посмотрел, ну ладно. Хрен с ними. Надеюсь, их нету здесь. Они вроде на кухне были, я смотрел. Ну да, можем не переживать. О, ре... антиквариатные я, 3... я видел, они 3200 стоят. Хорошие у вас тут вообще стоят. На самом деле. Очень хорошие чащики. Прямо в гараже. Никому не нужны, походу, наверное. Не, ну я тоже не понимаю. О, кто тут бухает, нормально. Кто-то на скрипке. но она не, не по-моему, не антиквариатная. Ну возьми. Там одни квари... антиквариатная на 8000 стоила, я помню. Я буду помнить, я долго эту скрипочку. Я на ней поднялся, можно так сказать. Вот падла, вот падла. Он все видел, он все видел, я видел. Я его тоже видел. А, на кухне-гостиной. Ну, круто, ладно. Какая кастрюля еще? Трид, весит Не пошел ты в жопу со своей кастрюлей. Это не кастрюля, это ваза, если что. Переп... Поменять немножко, это неправильно. Это не кастрюля, это ваза. В такой кастрюле здоровой не может быть. Да какая то кастрюля, это даже, если она может такой здоровый, Она мне удобно Как можно в кастрюле такой варить что-то нам Странно, на самом деле. Ну ладно. Никто ничего не слышал, никто ничего не слышал, никто ничего не знает. Так, у вас тут всякое говно одно, я понял. Ну, смысла нету здесь, особо долго находиться. Так, куда вы ушли? Не понял. Дверь кто-то открыл. А, всё, мне хана. пошел в жопу. пошел в жопу, я дверь за собой даже закрыл, если что. Гостиная, он уходит на часть. <смех> Круто, да? На часик уходит куда-то. Так, они что не видят, ничего нет? Блин, они видят. А это что такое? Что такое? Они, по-моему, меня увидят. Ну, окей, давай быстрее. Пока они слепые немножко. Та ты... Та ты дурень, что ли? Ну... А чё я сейчас сломал? Окна. Та, стой, уйди. Выход. Я взломал окна, нормально все. Зачем я это делал, я не знаю. Я всё равно через двери выхожу. Я только выхожу через двери. Так-то не надо мне тут. Я не через окна, не через какие-то черные входы выхожу, а только через двери. Так-то не надо мне вот эти вот. Так, они сейчас уйти должны. Блях, он не заметил. Мне хана. Мне хана. все бежим, бежим, бежим. Айфон, не пугу. А нет, это Самсунг. А, Самсунг. Нет. Ну, вроде он должен быть тоже дорогой, по сути. Так, ноутбук. Тоже мой, там какой-то поле полезной информации есть. Вот он какие-то игры разрабатывает. Я не знаю ну я иначе не понимаю почему так охрененно живет либо он вор какие-то у него воровые там есть планы на ноутбуке либо я не знаю почему у него так все тут шикарно возможно он ютубер да какие миллион миллионов 10 подписчиков не знаю может быть. но в основном ютуберы все на компьютерах они на ноутбуках играют снимают короче странно ну, неважно. Ну, нам, в принципе, насрать. Мы его должны грабить, а не узнавать. Пока мы уже себе забили всяким хламом. Ну, консолим в виде игру, и, ну, в принципе, да. Так, бежит, бежит куда-то. Ко мне, что ли? Ты чё охренел? Пистолетом еще? ⁇ -мо ⁇ какой-то опасный чел. Какой опасный мужик вообще? Мне что страшно стало. Так, я думаю, надо закр закругляться. Вот на меня скоро убьют нахрен над этими ножами. Возможно, будут кидаться. Надо, короче, уходить. Это опасный чел, получается. Я какого-то бандита, походу, пришел в гости. Надо реально уходить отсюда. Не, не нагручат нас. Вы что, будете в туалете 2 часа сидеть? Ну прямо туда куда мне нужно, да. На крыльцо, ну окей. Ох, нихрена у вас тут джакузи прям целое. Нормально живете? Ну, джакузи, ну правда без воды, правда. Это жаль. Блин, пришел прям в ну Зачем? Чё ты там не видел? У меня видит, да? Вот падла. У меня уже так видит. Да ты че? Ты не ты врешь, ты меня не видишь такого расстояния. Ты слепой дебил, ты ничего не видишь. Видит, прикиньте, вот так Ноутбук. Да сколько он стоит, то а ноутбук этот ваш. Я вот не понимаю, серьезно. Вашман. Ну, не, 8 единиц, да я не хочу. Серьезно, нах, нафиг. Не буду. себе забирай свой вашман. Вашман, мне он не надо. Я ноутбук возьму и все, и буду уходить. А, в принципе, больше тут нечего у вас взять. Так, не надо мне тут восклицательные знаки ставить. Вот, денежки нормально. Я буду вас грабить и все, и пошли в жопу. Клавиатура есть. А, нет, уже нету. Ну, а чё, деньги у вас нету тоже? Вообще ничего нету, вообще какие-то. Вроде бы богатые, но не богатые. Да нет, здесь ничего никогда нет вообще. Ни денег, никого, ничего. Тогда я буду уходить. Мужик, ты будешь уходить? А где он? Ага, я тебя видел. Как, о, какой на костиной будет два часа сидеть? Серьезно, я тебе не разрешаю. Нет, что это? будет А, это камеры? Блин, ну хорошо, если он не уйдет через 10 секунд сюда прямо. Это будет Плохо. тут шагает. Да ты? Ты вроде сидишь? Тут у вас охранники появились или что? А ну ка страшно не стало. О, ну это надолго. Это... Что, тут уже все ограблено? Нет, нет, не ну не нет, тут смотреть уже. Все. нет, нет, Можешь посмотреть, что нет, украл. А поспать? Можешь поспать, в принципе Хотя 7 часов еще рано, ну ты спи, да. Ты что, спать будет тут 5 часов, да пошел ты в жопу. Так, пока этот чубрик сидит, я буду камеру ставить. Ну а что, пускай сидит, спит, отдыхает. Все, я уже поставил камеру, двери закрывают за ним, чтобы спокойной ночи ему было. Левица, ну а что у него, а почему бы и не, не украсть? Ты же не против, мужик, да? Ты же сидишь, сейчас спать пойдешь, 8 часов, да? Или во сколько ты сейчас спать пойдешь, мне интересно. Нет, он много пять костей ну пошел. Блин, падло. Я думал он спать пойдет. Гребаные камеры, понаставили тут всяких. Дают людям нормально воровать. Так да какого ж хрена то? Пошла в жопу. Все, пацаны сваливаем. Мы убежим в принципе без проблем. Все, вот так вот, вот так вот идем. Уходим, уходим. Камеры пока нету Закрываем двери с собой и культурные. И, в принципе, убегаем. Машина нам не нужна. Пока заведешь ее, потом бензин, вот эта вся хрень, ремонтирую ее. Зачем она мне надо? почитала надо бегать? Здоровый образ жизни, вообще-то. А чё я буду жирным дебилом, который, блин, даже в шкаф не поместится? Зачем мне она надо? Миссию мы выполнили, в принципе. Зачем мне камеру Мне интересно стать гостиной, типа, смотри, как они там сидят, футбол смотрят или что, или там. Ну, зачем серьезно наблюдать за ними? Mm, странно, ну ладно, в принципе. Так, что мы там украли? Что-то полезное есть? Нет. Нам ну, по машину пока не рано еще мне. Чайник. Танки да, коварят. Вот. Часы. Я же говорю, они были. прям yeah, больше ничего. Ничего у них там искусства иску, искусственного нет. В принципе, ничего интересного нет. Только часы. можно было часы грабить и уходить, в принципе. На самом деле там по мелочи все остальное. В принципе, он продаст я, он, он, конечно, и купит да, сумму, у меня. Но... Он дешевый. Меня что, зламой? Да, да, да, я буду вне серии это делать. Вот. Что это было? Браслет. Откуда у меня браслет, я не помню. Так, ну ладно. Все заблокировано, серьезно. Да пошел ты нахрен. Я не буду, я серьезно не буду это сейчас делать. Не-не, пошел. В руку. Я просто в ящик поражу, и потом в следующей серии... Ну не следующей, а в не серии это все сделаю. Потому что сейчас бессмысленно это делать. Камеру ему поставили, а что нам по заданию надо? Поспите. А то улом не может на 3 целых единицы на это занимать. Это невозможно. До скольки? Да хоть до... До, 6, до 6 утра надо спать. С заходом солнца надо просыпаться. То есть восходом. Пора забирать нашу камеру, сходить за ней и возвращать. Это необходимо, чтобы закончить дело. Блин, точно кто-то наблюдает э, за ними, хочет. Да. Виня, да? А что он нам нравится? Это что его начальник, что ли, он хочет посмотреть, что там происходит или что? Или в гости прийти хочет, да не понимаю, серьезно. Тоже ограбить, не, ну уже не получится. Не получится, Винни, я раньше это тебя сделал уже. Там уже ничего ценного не, не, не, не ожидай. Там ничего интересного уже не будет. Хотя мы это ему и не надо это грабить. Непонятно зачем вине нужно камеры эти смотреть. Ну ладно, вот это не ему нужно, вот кто-то заказал у него, а потом я выполняю, а у меня короче все запутано на самом деле возможно. Да останавливайся. Все, в как пускай стоит, незаметно вообще. У меня военная машина вообще незаметно все в кустах все. Можно было гравировку такую тоже покрасить, что она в кустах была бы и вся. Да можно вот этот фонарь убрать? Он ну, мне серьезно, глаза слепит. Уже 7 утра, пора включать эту хрен Спальню. Ну понятно, все спят 7 утра. Хотя уже просыпаться пора. Охренеть, она же до сюда вот доходит. Я думаю, что у меня палит? Она же до сюда мой доходить. Туалет пошла. Окей. А я пока буду их взламывать. А что бы и нет, в принципе. Они же не против. Та да они даже не в курсе, что там еще начинаю делать. Да они даже не в курсе, что за ними наблюдали все это время. Они вообще не в курсе. Что за ковно-то? Да что за... Ич. Что они так делают-то? Да что за бред? Все же нормально было. Все испортилось, походу как так то как ее взломать то главное чтобы она сюда не шла охренеть все сложнее стало два раза типа с каждым разом если ты больше и больше и грабишь что они сложнее становятся ч ли ч ну-ка закрываем двери Сейчас я посмотрю что вы там ночью вытворяли. а ну-ка дай камеру отдай камеру открыва все сейчас мы посмотрим кубок а чего у вас кубок тут делает в гараж пошел ну ладно иди иди в гараж в принципе главное меня не трогать так чё, кофеварка возьмем а чё, мы будем продолжать их грабить туалет главное чтобы она не вышла из использовать вот это будет печалька ложки ну понятно ложки говнешки поварешки мне не нужно это все закрываем все, я ухожу. Немножко награбил чуть-чуть, по, по мелочам. Кто заметил меня? Мужик, ты уходи давай. Че он так вот идет? Он так вот идет, серьезно. По, по шагу, да? Ходить на учитель, потом будешь что там ее замечать еще. Ненавижу эту камеру, надо было ее взломать, серьезно. Немножко потратить время, но взломать. Она тоже временно взламывается. Ну хотя бы мне мозги не мусолило. Да вечно туда-сюда не, не работает и все. Не, ну это неправильно. Ну, сейчас посмотрим, что вы там ночью утворяли. Или там сколько, или сколько там что происходило. Мы же поставили ее уже ночью, да? 7 часов или 8 уже? Так-то, я не знаю. но 8 часов. Но гостиной там не точно ничего нельзя не было сделать такого сильно. Интересно. Ну, вроде, подправьте камеру на блогбай. Точно кому-то это нужна камера, я тебе отвечаю. Кому-то очень она нужна. Пр прямо платят деньги просто за нее. 570 баксов просто, чтобы посмотреть. 5 часов. Серьезно. Если, Если ты хочешь заиметь хорошую тачку, тачку сначала нужно отключить сигнализацию. А, типа будем уже с сигнализацией играться, да? Ммм, кража машин. Кража машин. Окей, хорошо. Да ко мне навык не получится его прокачать. Или получится. А, получится, почему это нет? 20 уровень. 201 стоит машина, а в ней кое-что наше. Привези ее нам. Хорошо, сейчас ломать. Есть и привезу. 201. -м. Я видел, там она есть, реально, там есть сигнализация. Я еще когда раньше грабил, еще несколько серий назад, я видел. Welcome замечал. Да, держи все, мне не надо. Мне это барахло не удалось Не, ну хорошую тачку можно здесь приобрести. Вот, вот, вот она стоит. Ну я не знаю, не будем это делать пока что. В этой серии, наверное, точно. И в следующей, возможно. Потому что у нас денег не, а не ахти. Чтобы позволить себе такую машину купить. Так, давайте поспим до 5 утра. Потому что они в 5 утра все уходят. И это наш шанс просто их ограбить по-тихому. Главное, по-тихому ограблять. Потому что если мы палимся, то у нас рейтинг просто нулевой становится. Мы получаем мало очков. Мало из-за этого получаем. Потому что мы дебилы. Мы просто неправильно делаем. Ну, я, наверное, дебил. Вы нет, конечно. Это ж я неправильно все. Так, кто меня заметил? Так. Ты, бля, хотя сейчас тоже вычислили. Ты живешь, тоже тебя ограблю. Не надо на меня так смотреть. Да что вы в 5 утра так все расходились? Охренеть можно. Вас заметили? Я просто хожу по тротуару. Ну, по, ну и что по асфальту? Я хочу и хожу, блин. Да блин. В шортах он ходит, за в... к шапочке, ну конечно. Блин, офигевшие. так да кто? Я и просто. Просто дверь открыл. Мой домой, я то домой тебя захожу, а мне такие восклицательные знаки появляются, блин. Да проходи, обезьяны Ч там было? что что бахнуло. Слышали? Что-то бахнуло. Там соседи уже проснулись или что Ты же жильцы? А вон желез, кстати. Ты до меня не даешь. Не-не-не. Бляха. Бляха, желез стал. Пора сваливать. Походу. Он стал, я слышал. Он стал и ко мне пошел. Вот он. Вот он. Она падла. Да-то да, с фоткой себя. Все. Я, я ее засек. Она не дома, и он проснется через 10 секунд. Ну, круто вы, конечно. Взяли, сделали себе. Просто замечательно. О, это тоже легко как-то. Я просто сюда зайду, окей? Ты же не против? На всякий случай, если он захочет ко мне в гости прийти, то если зайти сюда, в эту комнату. Тогда я спрячусь. Не, ну надеюсь, ты не будешь этого делать. Зачем? Ты же умный, в принципе. Ты должен на работу идти, опоздаешь, тебе выговоры в... выпишут. Зачем тебе она надо, правильно? Так ты иди себе спокойно на работу, тут никого тут дома нету. Я за домом пригляжу, ну, ну и пока никого нету. Все будет хорошо. Мы все равно бы тут камеры понаставили. А зачем камеры если я есть? Ну зачем действительно? Я даже дверь открою, мне не страшно. Я не... А нет, страшно сейчас будет. Ну <гудзр> нет, не поймаешь меня. Какой туалет? Ты чё угораешь? Какой туалет, нахрен? пошел в жопу. Туалет, он решил сходить. Ну ладно, почисть зубы, правильно, а то без зубов останешься. Без зубов, ну в принципе без ничего дома тоже, в принципе. Не, он не слышит, он глухой немножко. то да у них вообще ничего нет? Я чё грабил когда-то что ли? А, ну да, несколько серий назад, кстати. А, ну тогда я просто открываю гараж и все, и действуем. В чем проблема? Угоняем машину, электро... или вот эту вот сигнализацию вырубаем, и все, и уезжаем. Не, ну я хочу карабануть их хорошо. Куда он пошел? Так, мужик, ты давай не без резких движений, а то мне страшно. Я не хочу переигрывать, все, серьезно, я не хочу. Я Мне хватило до тебя там таких же тупых жильцов, как ты, кстати, он, такие же близнецы живут, блин, все реально близнецы просто и серьезно как по-другому мы вообще и по уму все похожи вообще копии все друг друга блин я помню там серия все пошел домой молодец я помню серию чё какого хрена бабу перешла Бляха, я хотел нормально грабануть. Ну ладно, пока они там грабят и проверяются. Я помню, серия была, По Кобоби была серия, там где Сквидвард поселился в городе. И там, короче, все на Сквидварда были похожи. Там все занятия были одинаковые у всех. Все одно и то же делали, в принципе. И тут похожа на самом деле ситуация. Там все были тоже одинаковые, все одинаковые задания, делали, в принципе, жили все одинаково. Никакой разницы не, были, не было. По расписанию все делали, у какие эти вообще нет разницы никакой. Все одинаково все делают, на работу ходят, в принципе, похожи на друг на друга, прям на 99%. Мы вот точки другие цветы и все. Вообще, просто копии. Просто на копирочку все сделали, все вот эти людей, всех дома, все одинаковые. Все занятия тоже одинаковые почти. Ну серьезно. Тоже сидят, тупо ничего не делают. Хорошо живут на самом деле. Ни хрена не делают, сидят, меня палят и вызывают копов. Ну круто, устроились. А я должен их грабить и, и зарабатывать себе на хлеб. Потому что я просто тупой вор, которого ничего нету. Который выполняет задание какого-то виннипуха и как-то зарабатывает себе на жизнь. И все. Ну, такая вот жизнь воровская, на самом деле. Лучше уже учиться, чем вот так вот ходить к каким-то непонятным <coughs> миллионерам и грабить их. Ну, не знаю, не знаю, такое на самом деле. Ляха, 9 утра. Надо было наоборот делать. Сначала вот эту сигнализацию выключать, а потом уже все остальное. Потому что меня это спалит. меня все это спалит. Кухня. На кухне, надеюсь, да? Блин, я не вижу. Она может ко мне прийти внезапно наш звук тоже слышит наверное не на кухне сидит тупо так она тоже должна домой когда Ой, не тут другое место пойти ну она пошла нахрена я напомнил про другое место зачем надо было просто спокойно сидеть себе и не выпендриваться она мы опасные маневры делаются кстати очень опасные наш любое место мой тут другое пере... перейти перейти все ага, кпх хакер Не дома, хотя бы муж не дома, это уже неплохо. Не может не радовать. Так, плойки. Не, не плойки, а консоли. Хорошо возьмем. Так, ты давай пока не, не, не уходи никуда. О, тут винишка, нормально, нормально. винишка это хорошо. Бухаете, значит, у нас, да? Чайники. Да нахрен мне эти чайники. Да я не знаю, зачем это все брать. О! Переключатель ворот. Это тоже нам надо. Все, ништяк. Теперь будет ворота открыты, и будет у нас все хорошо. У меня, кстати, такие штумбочки, реально. Одинаково просто. Одинаково. Мать, где брал? Расскажи. Нет, интересно просто. Мне не этого и послушать. Нет, не хочешь, ну ладно. Ну, не хочешь, ну ладно, не, не надо. Ну, стеснительно, Ну нормально, в принципе. Я тоже. Немножко. Нет. Все, мне хана, мне хана. Ну какого хрена ты смотрела на меня? Просто надо было сидеть в детской комнате. и, и не ну все, я рейтинг просрал свой полностью. Ходят тут макаровыми пистолетиками. Бегают. Хотя у него вроде бы электрошокер, но ни хрена. Подобного. Больно хреначит, как будто бы из макарова стреляют. Даже больнее. Из револьвера целого. Можно вообще помереть Неизвестно. Да и известно, она сейчас сюда придет. Что это было? Я, я испугался. <звук> <звук> что это? Какой приз? <звук> да ты что, до инфаркта меня не довел? Не довел сейчас. Мужик, давай кончай с этим. Я серьезно тебе говорю. Давайте я всякий случай наушники на расстояние, серьезно, я вот так вот немножко сниму, потому что я оглохну, наверное, все. Бляха, ну ты дурень. Ну ты дурень, я тебе серьезно говорю. Ты такой дурень. Ох, ох, ох. Нахрена так карать, мужик! Это хоррор уже какой-то получается. он, кстати, возле моей машины тусит, и сечёт. это не очень хорошо, на самом деле. Но у меня же звезды нету, какого хрена он мне палит? Ааа, баба спит. Ну допустим. А мне он не даст, получается, нормально поиграть, да? Я так понял. Ладно, воруем все подряд. Вообще кастрюли, чайники, ковняльники, я не буду перебирать. Ну, мужик, ты задолбал, А Орёт так вообще ненормальный какой-то. Психушку надо его поставить на учет, потому что я ему задолбал. О, гитара неплохо. А у меня все, у меня все полно. нет смысла, денег нету ничего нет. Пошел в жопу. Я побежал домой. Она спит. Вот падла проснулась. Все, угоняем машину. Все. До свидания. Я уезжаю. Так. А -а -а, Что-то тут было, тут было, по-моему. Ага. -а так где то да что так далеко давайте ближе всего нестяк уезжаем все поехали красавчик угнал машину а, ну да все принципе болт угнали ограбили чуть-чуть но ну, там не сильно но нормально конечно мужик напугал этот коп вообще очень напугал просто чуть до инфаркта не довел я сейчас покрытельная пойду попью наверное потому что я вообще чтобы обойти систему безопасности, тебе нужно мыслить нестандартно и уметь залазить по трубам. ничего себе По трубам уже залазить надо. Ну это да. Нахренеть. Ну мне надо навыки наверное, качать по трубам лазить. Так, я что-то там, да, мышь какую то говниш, какой-то цифровой ПБ. Но такого нет. Тюнер. Откуда это я теперь возьму вообще? Другое. Но ну, я все подряд крал. Мне в принципе насрать. Я просто хотел бы быстрее из этого проклятого дома выйти, потому что меня он вообще не рад. Вообще не капельки. А ловкость, ловкость. Ну это правильно. Ловкость это правильно. А вот это ловкость. Д? Или четвертый уровень? Четвертый. А это третий. Ууу. Я понял, не на сегодня. Mm, блин надо было горбануть как-то получше что ли вот машину разобрать э -э -э -э -э, у меня две машины уже лежат надо что-то с ними делать по моему либо разбирать сейчас либо я не знаю надо разбирать их или нет может быть не сегодня поразбираем машинку немножко но ну, а зачем да, она да. лежит просто так что ли А, 600 баксов ну, да, пошел жопу я на следующую серию оставлю я же говорил, что на следующую серию оставлю. Вот и я оставлю. Или не говорил. А, ну, ты уже сказал, в принципе. Укрытие. В смысле укрытие? Какое укрытие? У меня же дом есть. Зачем мне укрытие какое-то? Или это второй дом? Действительно? Мы будем еще хаос Флиппер играть или что? Ничего себе. А я даже не знал. Мне никто не говорил в комментариях. Ну, походу мне рано сюда, да? Тут тоже какая-то база будет. А походу мы этот дом продадим или что-то произойдет. Он взорвется, возможно, я не знаю. Зачем Зачем мне тогда он нужен? Серьезно. Так, давайте кому-нибудь грабанем быстренько. Нет, первых пошли в жопу. Я их грабить больше не буду. Ну, если по заданию не надо будет. Нет, со своими придицами я не буду больше не грабить. Нафиг они мне сдались. Не-не-не, они страшные какие-то, маньяки Я не хочу Так, мы их грабили, да, когда-то уже давно 2004. Да, Там мы просто чуть-чуть Карабанем, чтобы уровень подкачать Да, когда-то мы очень давно грабили О, ноутбук прям на улице Вообще, бесстрашные пацаны живут Да-да-да, мы грабили их, я помню Тоже там что-то выносили По полной их а там еще даже что-то осталось, какие-то старые часы, возможно антиквариатные. Так, никакого приза вроде бы нету, это уже не, не может не радовать. Там все на кухне готовят борщ, правильно? Надо готовить себе ужин, а как же иначе-то? Помогать жене надо. Молодец, я горжусь тобой. Ну, молодец, просто вообще. Ты мне будешь просто помогать. Че? А где а где часы? Какой ноутбук, твоя осталась? Ч за фигня? Сейф? Ну я помню, я взламал сейф их не вот эти часы украдить а как их украсть? По-моему, их нельзя украсть. Фу. А как их украсть было? Неинтересно. Это можно было сделать? Слезы какие-то. Нет, слезы это когда меня спалят и все с... плохо будет. Вот тогда слезы у меня будут, да, действительно. Гараж пошел. Ты ко мне? Ты куда, мужик? Не надо ко мне идти. Тебе тут не рады. В твоем же доме даже. О, ничего себе, гарнитурочка. А я помню, им что-то посылку какую-то. До сих пор! Да вы что, дебилы что ли? Я, по-моему, посылку еще два года назад прислал, вы не, не видели. Ну как так-то? Серьезно, зачем им посылка? -то? Ничего не взорвалось бы, Ничего не произошло. А посылка как была, так и осталась. Странные вы люди, на самом деле. Очень странные. Посылки не, не не получаете, ничего не получаете, а нахрена так делать вообще? Молодец. повторяет свои же ошибки в прошлых э, сериях, а точнее, наверное, даже прошлые. Ну что, уезжаем, в принципе, больше тут нечего делать. Мы просто-просто ограбили их и все, Просто посмотрели, что изменилось. Ничего не изменилось вообще. Как было, так и осталось. Они даже посылки не, не посмотрели. Вообще, как будто бы э, пару часов буквально прошло. Да нет, прошло уже нормальное время На самом-то деле. Чтобы... Ай, блин, а понимали. Прошло-то, наверное, неделька точно. Мой -то и две даже. Да как ты распиваешься и машину? Я сейчас награблю и все деньги в машину вложу. Ну чё, серьезно что ли? Раздолбал машину в говно еще не опыт не получил а так я опыт не получаю что ли или по воровской рейтинг у меня есть повышен кстати между прочим так то не надо меня тут понижать но все равно как я хочу не, не происходит он все равно не палит все равно какую-то хрень находят это очень надо много серий снять чтобы все да и мел мелочей просто закрывать не открывать как то и двери не я не знаю как это сделать Серьезно, чтобы все было хорошо, но это сложно. Welcome back, Welcome back да. 1000 баксов? Не, ну конечно, блин, самое дорогое. Все вне серии будет, я сказал. А ты можешь нормально все продать? Конечно, самое дорогое, самое дорогое не покупает зачем оно надо? А че, ноутбуки там что-то есть? Да. Yeah. Ладно. Можно Windows, перестановить, перестань вид, там все удаляется сразу разница чем проблемы а о чем куда поедем домой ну верно да я не знаю что винди там придумает винди что вини придумает неинтересно ну ладно посмотрим что там а ну все прокачиваем можно кстати и рюкзак прокачать тоже неплохая вещь все прокачивать надо на самом деле о вини здорово Самые навороченные машины оборудованы электронными замками. Тебе придется выучить новый трюк. Да я каждый раз учу и учу, и вообще уже ученик хороший. Я вместо школы вообще тут учусь. Дотяните. А, кр... уже, как... уже кража машин. Да ну ты чё угораешь -e. Это очень большая ошибка моя была. <кл threaten> Не надо так делать было. Не надо. Это очень проблемы потом будут и вот так вот все нищетяк купите ими имитатор сигнала ключей машины. сколько он стоит? 30 косарей, да? <свеча> Я вам отвечаю, ну дохрена стоит. Имитатор 28 <свеча> просто <связать> ну, серьезно, мне на хлеб просто остается и на плату вот этого всего Мы хотим донести до мистера торреса одну мысль. Достави мне его машину. У него всегда при себе ключи. Так-то тебе нужно будет имитировать их сигнал. вот на следующую серии перенесем? А? Давайте реально на следующую серию перенесем. Не-не-не, вулкан на следующую серию. Я, тем более, вулкан казино играть не буду. Это вредно, это плохо, это нехорошо. Вообще никому не советую, не рекомендую. Нам, в принципе, их хватило и этой серии. Мы и так награбили нормально. Если вам понравилось видео, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на инстаграм, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получать больше возможностей и новые бонусы. Все ссылки в описании есть под видео и в закрепленном комментарии. Мойте глянуть, зайти, посмотреть. Увидимся в следующих сериях и всем пока-пока.